Сильный образ весеннего ассортимента одежды и сумок. Сумка Золотой дождь. Одежда от сумчатого эксперта. Начнем с сумки. Нейлон. Красивый код Гарфилд. Стильная сумка. Модная модель. Очень мягкий материал. Вышивка плюс аппликации. Вот так выполнено аккуратно сбоку. Сзади крепление настрочено вот таким образом. Спереди шлевка. Вот такое дно на ножках. На задней стенке карман на молнии, один вход, внутри большой объем, на задней стенке карман на молнии, прилегающий плюс кармашек на задней стенке, и на передней стенке еще один, два прилегающих кармана. Цена этой новинки 2900 рублей. Да-да-да, цены выросли, но между тем... Они более адекватны, нежели, чем в магазинах. И качество говорит само за себя. В вот такие бегуночки. Фирменные. Еще одна модель с котом Гарфилдом. Эта моделька чуть-чуть поменьше. Цена у нее 2,800. На задней стенке кармашек на молнии. Донышко на ножках. Ручки настрочены, ручки настрочены, вот таким образом. Передняя часть украшена аппликацией и вышивкой. Это очень аккуратная, стильная работа швей. Один вход. Что там внутри, смотрим. Сумка-трансформер. Благодаря тому, что здесь можно снять карабин. Показываю близко. Сумка увеличивается немножко в размере. В нее входит формат А4. И получился шопер. У шопера прилегающая перегородка, карман на задней стенке, кармашка на передней стенке. Еще раз повторяю, цена этой сумки 2 800. Так, ты указана внизу в инфобоксе. Мой номер телефона 8 девять 436 0956. Я, сумчатый эксперт, показываю вам новинку, комбинезон из ткани софт, очень легкая, смотрите. Моментально будет высыхать, у нас сезон весна-лето, рукав свободного кроя, очень мягкая, мелкий-мелкий горох, бежевая основа, вот такой воротничок, его можно поставить стоечкой, можно расстегнуть и влезать вниз маечку, можно воротничок опустить, шикарные карманы опускать, ниже показываю. Струящиеся карманы, очень свободный крой. Размер подойдет до 54, размеры комбинезона оставлю ниже под видео. Смотрите, довольно свободный, можно на большой объем груди, на большой объем попы. Снизу на манжете штанишки. При желании, если манжет не нравится, можно сделать клеш. Вот такой вот комбинезон. Его цена 4,200. Буду рада вашим заказам. С вами был я, ваш сумчатый эксперт. Кстати, этот материал может быть немножко другим. Я могу сделать подборку того материала, который вам нравится, и можно сшить именно из него. Пишите, звоните. Буду рада вас одеть Красиво! Добавить сумочку. Буду рада вашим обновам, чтобы выглядели изумительно. Здоровья вам вашим семьям. Ваш эксперт. Пока!